Mm. <music> Доктор биологических наук, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации. Далеко не полный список почетных званий, полученных благодаря труду и силе воли. Почетный профессор Казанского университета Ренат Абзалов уверен, физическое здоровье – это основа благополучия человека. В честь его 85-летия на площадке крупнейшего стадиона нашей страны Акбарс-Арена собрались спортсмены, тренеры, ученые и педагоги, чтобы обсудить самые важные проблемы в сфере развития физической культуры. С юбилеем Рената Абзалова поздравили почетные гости мероприятия и также поддержали его инициативу. Также на мероприятии участники выступили с докладами, посвященными будущему физического воспитания, подготовке спортивных кадров и другим актуальным темам. Как отметил Ренат Абзалов, особенно важно заниматься спортом в эпоху онлайн-жизни, когда каждый из нас так много времени проводит перед экранами гаджетов. Диана Шеленкова, Фарид Захитуглы, Универньюз.